Всем привет! С вами Таня. Сегодня я хочу рассказать вам, как я храню свою косметику. И какие-то крема, косметички. Все, что лежит в моей бьюти-полке. Вот она, бью моя бьюти-полочка. Я вообще обожаю ее. Мое самое любимое место, наверное, вообще Вообще в доме это моя полка. Это вообще-то. Это такой ящичек, он выдвигается, и вот так, вот что внутри. Секундочку. Вот он, весь мой бьюти-ящик. <coughs> Сначала перейдем к правой стороне моего бьюти-ящика. Здесь лежит вот такая косметичка, самая большая, которая здесь присутствует. В ней лежат остальные косметички, в которых я чаще всего пользуюсь. Я складываю косметику, если куда-то иду именно в них. Дальше у нас здесь лежат вот таких вот два совершенно одинаковых спрея для легкого расчесывания волос от Avon из серии Avon Naturals. Очень хороший спрей. Он с абрикосом и маслом ши. Он приятно пахнет и по-настоящему облегчает расчесывание. Волосы становятся гладкими и шелковистыми. Это мой любимый спрей. Дальше у меня есть вот такой спрей из той же серии. Из Ava Naturals. Только этот Herbal. Он идет у нас с крапивой и лопухом. Это лосьон-спрей. Это не для легкого расчесывания, это для лечения волос. После него волосы меньше выпадают. Он также придает мягкость волосам. Тоже мне нравится этот спрей. Также есть у меня из Avon Kids вот такой спрей. С арбузом и киви для расчесывания волос. Тоже приятно пахнет. Мне он очень нравится. Дальше у нас есть вот такой крем из серии Avon с маслом какао. Он увлажняет и смягчает кожу рук. Становятся более нежные ручки. Дальше у нас идет из серии... Элла, балерина Элла из Эйвен. Лосьон для тела. Он такой жидкий, беленький, такого нежного запаха. Тоже смягчает кожу. Дальше идет вот такой вот лосьончик для загара. Придает коже такой оттенок бронзовый. И когда... Им намажешься, выходишь на солнце, более быстрее идет процесс загара. Дальше идет вот такие вот два спрея для тела. Один с арбузом из серии Эйвен Naturals И второй вот такой, тоже из этой же серии Эйвен Naturals с фиалкой и личи. О, это мои два любимых запаха из этой серии. Также у меня был гранатовый, но он закончился вот буквально на этой недельке. И у меня осталось вот этих два спрея. Дальше идет мой дезодорант. Леди э, Stick, вот так, вот так он выглядит. Хороший дезодорант. И есть такой дезодорант э, с роликовым аппликатором. Он шел тоже набором с духами. Очень приятные духи. У меня вот такой остался дезодорант. Дальше идет вот такой спрей. Even Advanced Tecuse Styling. Блестящий эффект. Это спрей для придания блеска волосам. Этот спрей я использую при укладке, если я куда-то иду на какой-то праздник. Пахнет он прям как лак для волос. Мне не нравится этот запах, но у него хороший эффект. Дальше у меня есть четыре продукта из серии Fleur. Я их покупала в магазине. Вот. Это такой, все вот это в тюбиках. Это такой мини-гель для душа. Это шампунь для ежедневного ухода тоже вот такая мини-версия. Потом идет два в одном молочко и тоник для снятия макияжа. Я не буду на него жаловаться. Мне он очень нравится. У него хороший эффект. И вот такой крем для рук и ногтей. Все это было в коробочке. Я довольна этим набором. Все мне нравится. Итак, я показала вам свою серию всяких тюбиков переходим к ли ну, будем двигаться левее и де... здесь у меня находится вот так вот тут такая стопочка коробочек здесь их 4 штучки вот сейчас я все достану все покажу вот здесь у меня в этой фиолетовой коробочке лежат мои серьги э, вот здесь находится набор от эйван вот этих гвоздиков здесь 12 пар я их брала вот столько много чтобы они подходили к разным моим нарядам например вот идти на какой-нибудь праздник в одних в гости в других ну и так далее сами я думаю понимаете. Дальше у нас идут вот такой коробочки, сережечки. Здесь тоже какие-то гвоздики. Я их покупала отдельно по парам. Вот, к примеру, вот такие есть. Вот их совсем чуть-чуть. В следующем вот таком отсеке лежат в такой маленькой коробочке сережечки, гвоздики, бантики вот эти. Я их покупала в центре. Вот. Я их покупала на Новый год к своему вечернему платью. Они у меня лежат отдельно. И две пары вот таких вот у меня еще сережечек есть. Это вот такие вот висюшки. Вот, видите? И еще у меня есть вот такие сердечки. Вот так они выглядят. И... На этом мои сережки закончились. Переходим к следующей коробочке. Вот к этой. Такая цветочная коробочка. Там лежат мои заколочки. Вот они. С этого края лежат такие вот две заколки, чтобы делать какие-то хвосты. Вот одна заколка от Louis Vuitton. Вот такая. Я ее редко ношу. Вторая вот такая. Она мне как-то больше нравится. Так приятно выглядит. Мне ее подарила тетя еще летом. Она мне очень нравится. Следующая заколочка идет вот такой бантик. Обычный бантик. Дальше есть вот такая заколка. С помощью ее можно делать много всяких разных причесок. Вот она такая фиолетовая. Тянется. Я ее вот так складываю. Дальше идут мои невидимочки Их четыре, что я не ношу невидимки Вот их только четыре Есть такие вот совсем детские заколочки Их две Я им закалываю челку Когда хожу дома Мне лично это очень удобно Чтобы челка мне не мешалась По бокам Есть вот такая вот. И вот такая заколочка совсем обычная Вот из этой же серии вот такая с солнышком есть. Вот их две. И вот такая обычная заколка. Также есть вот такой бантик. И у меня еще есть маленький набор бантиков-заколочек. Я их покажу попозже, потому что они мне лежат далеко. И также вот есть у меня такие две профессиональные заколки из Эйвона. Я их одеваю, когда нужно делать какой-нибудь макияж на праздник. Что такое основательный макияж. Я их одеваю, чтобы волосы мне не мешались. Итак, вот я показала свою коллекцию заколочек. И вот мы все сложили в коробочку. Мы продолжаем обзор моей полочки. Еще вот из этих коробочек осталось две коробочки. Вот они. В этой коробочке в черненькой я храню вот это вот колье. Я его очень, вообще очень люблю. Самое мое любимое колье. Это у меня была серия. Вот такие же были серьги. Я их подарила своей подружке. И есть такой браслет. Я его покажу чуть попозже. Вот тоже мне этот набор пришел из Зайвана Это было в этой коробочке. Я это колье храню в этой коробочке до сих пор в этом такой вот тоже шкатулочке я храню свои кольца я кольца вообще не ношу поэтому у меня всего их 5. здесь присутствует только четыре кольца одно у меня лежит в моей сумочке вот они мои четыре колечка первое у меня вот такое с камушками Мне оно нравится Дальше идет вот такое кольцо. Оно из агата покрашенного. Вот оно. Настоящий агат. И вот совсем вообще два обычных колечка таких. Так вот они у меня хранятся. Вот. Итак, вот я поставила мои коробочки на свое законное место, там, где они мне лежат. Следующий у меня идет вот такой, как бы органайзер, ящик э, для моих браслетов и колье. Я сделала его из вот такого ящика, от чая вот этого. Очень хороший чай был. И вот он вот на такой вот застежке. Секундочку. Вот так он выглядит внутри. Вот э, здесь лежат мои браслеты. Здесь 8 браслетиков разноцветненьких. Они шли из одной коллекции. Их покупала в центре. Вот. Я их одевала на дискотеку. Они подходят к моей рубашке. Вот. Я их одевала. Вот я совсем недавно купила вот такой набор из... Пяти браслетиков вот таких тоненьких пружинок разноцветных на лето. Тоже в центре. Потому что лето это пора красок. Будет разноцветная одежда. И вот, такой вот яр, такие яркие аксессуары я купила. Такую тоже из уже... Из толстой уже пружинки браслет. Есть он один. Есть вот такой браслет. Покупала его в центре. На Новый год. Вот такой он, массивный браслетик. И вот обычный такой светящийся браслет от Шанель. Они не лежат, все вместе. Вот. Переходим сюда. Здесь лежат мои четыре браслета обычных. Вообще они лежат вместе, потому что они все из одного материала, из каких-то бусинок. Вот они. Такие браслетики. Лежат они в одной стопочке. И здесь еще лежат таких вот 5 браслетиков фигурных. Обычно есть один светящийся. Обычно фигурные браслетики. И вот он, мой любимый браслет. Который шел из той коллекции. Вот он. Он, видите, тройной такой. Обожаю этот браслет. Вот. И вот здесь по краям лежат мои колье. Вот мое самое первое, вообще самое первое колье, которое подарила мне мама. Это было где-то 4-5 лет назад. Вот звездочка, самое мое первое колье, которое из этих есть, оно самое моё, <девое> древнее. Дальше вот таки, вот э, тоже из Эйвана, лав, love. Вот love. сердечки, колье есть. Есть вот такой вот, тоже мне нравится цветочком. На тоненькой цепочке. Есть, тоже я не буду разворачивать. Это бабочки я покупала к тем вот Сережкам серебряным висюлькам. Это было летом, год назад. Есть вот такая сова. Тоже не буду разворачивать. Тоже мне нравится. Покупала к платью. Вот. На этом мой органайзер закончился. Мы его вот так закрываем. И идем еще левее. Здесь лежит мой кошелечек. Лежит чехольчик от моего зонта. Также вот лично мои две губочки для обуви. Это обычная губка. И для такого для ноутбука от Silver. Вот она. извиняюсь вообще извиняюсь извините простите меня за это упал телефончик А здесь в самом углу лежит такая расческа от ивана массажка такая ну, вы знаете какие они есть вот это я вот она зеркальца Вот она сама массажка Здесь э, лежат, я не буду доставать, мои повязочки, два ободочка, мои все резинки. Здесь лежит мой стакан с кистями и с подкручивалкой, закручивалкой для ресниц. Э, в этой коробочке лежат мои открыточки, маленькие, которые мне дарили. Ну, вот про это я уже не буду рассказывать. Это я вообще этим очень редко пользуюсь. Это даже не косметика. Поэтому я думаю, на это не нужно обз... не делать обзор. И вот моя... Вообще, все что я люблю. Здесь вот в первом отсеке лежат мои блески, помадки. Я могу сейчас вам о них рассказать. Хотя нет... Я не буду о них рассказывать. Я сделаю об этом отдельное видео. О моих блесках, помадках, бальзамчиках. Вот, я сделаю про них отдельное видео обзор. Вот они. Это не один стакан моих бальзамчиков. Вот есть тоже два. Один, уже заканчивается. Из серии Avon Naturals. Он очень хороший, очень хороший. Всем советую, это бальзам уход для сухой кожи с пчелиным боском вообще такой запах и там лежит еще одна коробочка такого же нового вот во втором стаканчике мои лежат мои туши я тут пока проводила тут ревизию все повыбрасывала осталось 4 туши моих и также здесь лежит моя одна подводка вот она подводочка моя черненькая так, здесь лежат, стоят мои духи. Половина моих духов на даче. Еще мне из Эйвана придут мои духи. Тоже вам их потом покажу. Здесь трое. Один аромат от Эскада. Вообще, мне нравится Эскада. Очень классная фирма. Такие духи есть от Эйвана. Петти, Фебиус. вот. Приятный так такой запах. И еще вот такие духи мне подарила моя их подружка. City Woman Parfum Deluxe Beauty. Тоже очень нравятся мне эти духи. Вот, их уже половина нету. И еще вот в этом стаканчике у меня мои тюбиками. Три бальзамчика. Вот и Иван вообще тоже хороший бальзам такой. Смягчает кожу. Такой бальзамчик. И вот такие две генические помадки тоже из-за Ивана. Бальзамчики. Здесь вот в этом отсеке лежат мои тени, пудры, румяны, консилеры. Консилеры у меня два. Они из-за Ивана. Вот один такой. Он уже конч почти кончился и вот такой тоже помадкой из серии Color Trend вот консилер корректор вот так он выглядит вот такого оттенка вот здесь он у меня стоит здесь у я не буду доставать баночка блестящие румяна э, люблю их здесь у меня есть э, румяна от от Rute. Круто. И тени от Эйвани. Они там голубенькие. Также у меня есть вот такие тени. Я уже не помню, от какой они фирмы. Серенькие. Вот э, это вот Стефани. Такие вот тени. Коричневые и светленькие такие. Это моя пудра. Вот такая от Эйвани. От серии NU. Вот она вот с Вот такой спонжик. And you. вот. И также тут лежит вот такая палетка теней от Avon из серии Fleur. Вот она. Здесь четыре оттенка. Они мне нравятся вот этот вообще легкий тон его очень незаметно и его больше всего здесь в этой палетке там специальный аппликатор есть вот. Итак вот этот органайзер закончился а вот про вот этот органайзер у меня есть отдельное видео ну я могу напомнить кто если не смотрел то посмотрите. Здесь вот лежат, я быстренько пробегусь, здесь лежат мои ватные палочки, это стопка ватных дисков, это спрей, посмотрите видео, кому интересно. Вот две жидкости, э стаканчик с пилочками, с кусачками, здесь мои лаки, и здесь мой полирующий набор для ногтей. Э -э, вот и все. Я рассказала вам про свою бьюти-полку. Это вообще моя любовь к этой, вообще, любимое место из всего дома. А, забыла, извините, пожалуйста. Также у меня есть вот такая сумочка. Там лежит моя повязочка для сна. Здесь написано «Good night». Вот она такая черненькая. Она там лежит у меня в этой сумочке. И также там лежат мои самые любимые очки. Вот эти я их покупала в центре. Вот, купила совсем недавно. И уже их очень полюбила. Ну вот, на этом уже точно все. Вот она моя вся бьюти-полочка. А, вот она. И будет отдельное видео про мои бальзамчики, помадки, блески. Так что ждите. Очень скоро оно появится на YouTube.